Старый друг лучше двух подруг. Именно так можно хорошо характеризовать линейку фрирайдных лыж компании Россинел в 17-18 сезоне. Сути, линейка фрирайных лыж россиил в 17-18 сезоне. В общем-то, абсолютно новая. Вообще, такое вы никогда не видели. Это серия 7. Странно, да? Потому что как-то мне кажется, что эту серию 7 я знаю уже там ну, лет 5 на но это действительно обновленная лыжи. Обновилась в них э, Носка и задник В общем-то, компания Россинью продолжает бороться с весом, что является тенденцией всей граналы индустрии. В общем-то, у них-то неплохо получается. Лыжи действительно легкие. В общем-то, вибрации носков и были, в общем-то, маленькие, и, наверное, стали еще меньше. Все, в остальном, в остальном, как бы классическая серия семерки осталась такой же, как и была. В нее входит Soul7 Это фрирайдная лыжа для, нави... для начинающих фрирайдеров позволяющие достаточно весело кататься По подготовленной трассе, разбитой в сложному снегу смешанному. Также, в общем-то, делать первые шаги в фрирайде Обладают коротким поворотом и позволяют хорошо контролировать скорость И маневрировать легко Переходная моделька Sky 7, которая немножко уже побыстрее, немножко постабильнее на скорости, но продолжает быть такой же дружелюбный новичка. Ну и такая, скажем, для тех, кто уже катается хорошо, супер семерка, у которой радиус паспортный 20 метров. В общем, такая достаточно быстрая лыжа для тех, кто хорошо катается и готов, в общем-то, нормально мочить. Также в линейке супер 7 по серии 7 совсем новая лыжа, это Six7. 7, CX это, наверное, была, на мой взгляд, одна из первых именно туринговых лыж именно для скитура. Росиньол опаздывая за всеми, догоняя, скажем так, всех уже участников э, горнолыжной индустрии, выпустил скитурные лыжи чисто для скитура. Вот, такой первый опыт компании. Такой же носок, лыжа прямая, в общем-то, без заднего рокера, с хорошим главным рокером на носу. Ну, в общем, в принципе, все, что должно быть у нормальной скитурной лыжи. Вот. И линейка получилась достаточно ровная, сбалансированная. Soul, Sky переходный, он же стал переходом от катания к скитуру такой какой-то некой связующим звеном, потому что на них вполне можно и скитури, тоже и кататься. Супер чисто катальный такой экспертный вариант и сик чисто скитурная лыжа именно для тех, кто хочет ходить именно скитурить, именно бэккантри у которых подъем важнее. В принципе, вот и вся линейка. В остальном, все параметры, кроме облегченного носка, у слыш серии остались такими же, как и были. Поэтому, в то если вы думали об их покупке, а, но не успели, они кончились, вот можете, в принципе, их рассматривать. Хотя на тестах проверим, как они едут и не испортила ли эта структура, собственно, катания. Вот, чтобы не пропустить тесты этих лыж, подписывайтесь на канал. Встретимся в Паудере. Пока!